Здравствуйте, дорогие! Буду рада, если будет сейчас обратная связь от вас. Эта трансляция посвящена тому, что в связи с зимним солнцестоянием, не знаю, правильно я называю или нет, это природное явление, всех приветствую. В ближайшие дни очень актуально делать такие наполняющие медитации, Думать о целях, вот в день осеннего равноденствия мы планировали на ближайшие три месяца, сейчас можно в эти дни посмотреть на свой год посмотреть на свои цели. Ну вот на что я лично бы обратила внимание, да, на что я рекомендую обратить внимание. Если кто присоединился, скажите, у меня нет каких-то, может быть, звуков лишних в микрофоне, не хотелось бы, чтобы во время медитации это было. И сделать медитацию, посвященную наполнению, и, может быть, я от себя бы что-то добавила, знаете, такому вот ресурсному оставлению всего того, что не дает нам исполнить свои цели. И сегодня особенно многие рекомендуют да, про цели, ну и сегодня, в ближайшие дни, вообще перед Новым Годом, там да, что-то посмотреть. Вот лично я хотела бы для себя и для вас. Ну, какие-то мои личные рекомендации не обязательно к ним прислушиваться что-то такое про осознанность посмотреть на те цели которые не сбылись да? или не сбываются довольно долго посмотреть на них и, и именно их запланировать да или разобраться в том почему эти цели у вас не сбываются да возможно вы готовы уже настолько вырасти и осознать, например, что эти цели вообще не имеют к вам отношения. Да? И может быть, вокруг эта цель, она ваша, но как-то по-другому вы видите ее воплощение. Например, это воплощение, оно не очень укладывается для такого социального какого-то принятия. Может быть, например, ну, это может быть грубый пример, но тем не менее вы хотите выйти замуж а на самом деле вам хочется чего-то другого, но что вы даже вот в мыслях не можете себе позволить, потому что возможно это осуждение или это непринятие общества и, и это может быть неосознанная да, какая-то вот такая дальняя родовая установка, она может быть любых любых целей касаться и реализации, и путешествий, и цели, связанных со здоровьем, с финансовым, то есть вот любых-любых. То есть когда у нас долго что-то не исполняется, это может быть вот очень просто. Это просто не совсем так цель, которую мы хотим исполнить. И поэтому тратить вот эту жизнь на то, чтобы стараться, стараться, и все время не получается, можно в этой жизни... Не то, что банально вот сказать ⁇ взять по максимуму ⁇ а просто прожить ее для себя. Да? Не высокопарно прожить ее в наиболее таком счастливом варианте, просто для себя. И когда цели не сбываются, это может быть вполне вот из-за этого. Если нет, то попробуйте. Давайте сегодня вместе прям попробуем. Я уверена, что среди вас есть очень сильные и смелые а кому не хватает смелости для целей как раз мы это вот в медитации попробуем убрать вот это все лишнее что мешает что чужое что свое приобретенное да, переписать какие-то свои программы закрыть те ваши договора по научению чему-либо да вот научением быть трудолюбивым или по научению любви закрыть, закрыть вот это все и по попробуем вот сейчас такое время, да когда э, можно на природу да опираться, получается убывающая же, да луна и мы стали сильнее за этот год. И я э, пользуясь случаем вам приношу огромную огромную благодарность <музыка> от всего от всего моего сердца за то, что вы со мной, за то, что вы на канале, за то, что вы помогаете создавать эти медитации в потоке. И сегодня действительно природа тоже поддерживает. Я поддерживаю, я, я сама так думаю, да. Я вас поддерживаю, мы все друг друга поддерживаем. И можно сегодня действительно провести такое, знаете, именно духовное очищение от того, что нам мешает, достигать своих целей. И обратить внимание, я, наверное, повторюсь уже именно на цели, которые как-то вот не сдвигаются. да. Можно, конечно, задумать много-много всего, чего-то нового, а можно пойти в осознанность и обратить внимание на эти цели. Еще очень часто перед Новым годом, перед какими-то каникулами, когда год уже завершается, мы любим писать какие-то списки. Вот у меня, например, такой был список рождественских дел. Может быть, он немножко так напоминал дела про Адвент. Там было много всего, чего помыть, чего там купить. Что-то было приятно, а что-то было такое, что тяжеловато делать. Да? Вот завтра, надеюсь, ко мне придет клининг и поможет мне помыть там, где мне очень самой тяжело. И всегда мы пишем, пишем это все, и очень часто под Новый год загоняемся, да? И, наверное, каждый из вас, но ну, в той или иной степени чувствует, что этот Новый год он какой-то не такой, что уже не хочется загоняться, не хочется бежать, стоять там в очередях. Действительно, могут быть, ну, на наши списки, наши списки желаний, наши списки завершить какие-то дела. Но хотелось бы обратить внимание, что если еще кто-то не поменял свое отношение к этим спискам, что спокойно к ним относиться, что это не конец света, жизнь на самом деле не заканчивается. Да? И время это такая очень условная единица. Мы живем вот в мире, где все линейно, есть время там до нашей эры, после, ну, как будто оно линейное, да, по одной линии. На самом деле мы не знаем. Как это на самом деле? Потому что мы наблюдаем, что в истории меняются календари. До этого вот, э, часы были одни, сейчас какие-то другие. Э, допустим, много-много единиц измерений. И поэтому на самом деле ничего не завершается. Я не говорю о том, что списки... И что-то такое завершить что это плохо в новый год нет это совсем не плохо это тоже нас растит это тоже нас развивает это здорово но из-за этого расстраиваться из-за этого переживать тоже не стоит это хороший момент чтобы вспомнить что вы действительно хотели сделать и вот с точки зрения как раз вот а, а, с этой мое это не мое посмотреть если какое-то дело тяжело идет вы на него посмотрите, а может быть и не, на, не нужно его делать, да? может быть это не ваше, а может быть пришло время, когда вам можно изменить ваше а, отношение с вашим окружением или наоборот добавить в ваше окружение кого-то, кто поможет с этим делом, да? может быть это вот знак об этом, что вы одна никак не можете и вам пора уже открыть свое сердце для общения, да, для принятия, для, для того, чтобы попросить о помощи. Когда мы просим о помощи, это не про продолжение, это, знаете, про то, что у людей тоже повышается энергия, повышается такая уверенность в себе, когда они чем-то вот помогают, это неважно, это мужчины, женщины, коллеги, друзья. Им тоже здорово, когда вот они что-то делают для других, они чувствуют себя «я больше, я кому-то нужен». Вот это вот про то, что мы нужны, это же, вы знаете, самая такая, одна из самых распространенных травм детства, поэтому вы просто можно сказать своими просьбами, вы можете осчастливить каких-то людей. Ну, это вот моя речь такая про осознанное отношение к целям. И также обратите внимание, когда… Эти списки писать очень хорошо, знаете, почему чисто психологически как будто от сердца отлегло, можно так сказать. Например, мы часто ходим, какие-то есть такие моменты, которые нам напоминают, например, куда мы хотим. Вот куда мы хотим, слетать, может быть, или сходить, или на фитнес записаться, или к стилисту записаться, или к психологу, ну что-то такое, да? И мы об этом забываем, забываем, потом раз что-то такое, прилетает какой-то знак, ага, и вот начинается это такое самоедство, опять я не списался. Когда есть список, это здорово, он попал в список, а после этого проходит такой момент какого-то облегчения уже есть список я это контролирую это не то что меня накрывает как-то ни с тобой ни с сего часто также нам что-то бывает что в нашем доме не нравится или наоборот хочется что-то купить мы вроде бы про это как-то забываем вытесняем и вдруг опять раз какое-то такое напоминание и когда это есть в списке и новогоднем списке рождественским списке как хотите просто в вашем списке приятных дел например ну или обязательно список этот лучше как-то назвать. Вот новогодний рождественский, он здорово так звучит, да. Можно назвать дело для себя любимый, для себя дорогого, да, как-то так. В общем, когда у нас есть список, такое ощущение, да, идет э, наши психические процессы, что мы это уже берем под контроль, и нам уже становится легче. Мы там ставим какие-то галочки, можно как по цели, цел, целеполаганию поставить там даты и так далее. Но э, я имею в виду, что можно проще ко всему относиться. Э, и, то есть списки, они нужны, но с, к ним тоже вот можно отнестись с осознанностью. С одной стороны, вы э, все достали из своего бессознательного, да, который вот просится, просится, просится. А с другой стороны, смотрите, чтобы вам было легко, и чтобы этот список не начал управлять вами, чтобы тоже не было вот этой зависимости. Теперь список, список, там что-то не выполнено. Нет, ни в коем случае. Это только для вас. Почаще вот обращайтесь к себе, каково мне, насколько мне комфортно. А если вам э, придет вдруг, знаете, такой какой-то отклик, что вообще удалить нафиг этот список на <laughs> подальше и сделать что-то, что вы даже не планировали, взять какой-то там билет в любой зеленый поезд, как в песне, да, поется, это тоже здорово, да, и, и вот как раз мои рекомендации к этому новому году, больше всего относиться с любовью к себе и никому другому, попробовать. У кого еще это не получается, я помню, что писали такие запросы, попробовать вот это сделать. Мой адвент, я не могу сказать, что я такая вот прям верующая католичка, но мой адвент вот был именно об этом, вот что мне хотелось бы, да, завершить, что мне хотелось бы сделать. И, и там были тоже и покупки подарков, да, не все я подарки купил в этом году. Благодаря одной моей подписчице, которая э, из другой стороны спросила мой адрес, что прислать открытку, я вспомнила об этом прекрасно, вот просто с вами делюсь, чуди, что вообще существуют открытки, я про это совсем забыла, и как из детства я выбирала открытки, я их писала, относила на почту, ну, покупала там конвертики, знаете, это было так здорово, такое что-то ресурсное, в общем, потом я еще в этом году делаю веночки, не знаю почему мне захотелось, уже два сделала вот один там розовенький висит, первый я решила сделать для себя, там у меня поскольку розовая комната для себя любимая вот еще один, который тоже сейчас я включу на медитацию, на него у меня тут свечки стоят тоже захотелось сделать на дверь. Здесь у меня какие-то начались соревнования с соседкой, она такой красивый повесила, мне тоже захотелось не менее красивый. Ну и еще остались материалы, обязательно сделаю своим деткам. И теперь, если у кого-то есть пожелания еще дополнительные, помимо вот этой энергии нового солнца, которую мы сегодня примем и исцелим те наши области которые именно хотят само, самые важные цели да, достигнуть вот в тех областях жизни. Помимо этого постараемся как-то в медитации освободиться от старых мешающих программ. Так часто это говорю уже. Так часто это использую, на самом деле это действительно продолжается. Кто-то это называет в эзотерике даже какими-то паразитами. В психологии это там старые травмы, установки и так далее. Да? На самом деле это вот все то, что не дает нам приблизиться к своей мечте. Поэтому, конечно, об этом наверное, буду продолжать говорить, может быть, когда мы все достигнем такого абсолюта, будем с вами общаться уже через эмпатию, не нужен нам будет YouTube, даже не, не через эмпатию, а телепатически, да? раз я собираю трансляцию, а вы все просто чувствуете, представляете, как это здорово, да, я вообще верю, что такое может быть, вполне возможно, и все больше и больше наше время показывает какие-то чудеса, и что есть разные миры кому-то удается там уже путешествовать это здорово. И сейчас, кто готов, буду вам благодарна, если мне напишите. Я тоже готовлю, сейчас попью водички. И мы начнем нашу медитацию. Пусть она будет очень наполненная, достаточно эффективная. Напоминаю, что вот у нас на канале. У меня на канале собраны и получается тоже в открытых трансляциях, в открытых потоках такие достаточно сильные трансформационные медитации и наполняющие энергии. да, Это такой высокий уровень медитативный, когда получается активировать да, какие-то энергии, пробуждать их. И это очень важно. И предлагаю сейчас каждому перед медитацией подумать, или даже вот после медитации, неважно, включать такую свою осознанность и смотреть, вот что честно себе отвечать, осознанность в психологии, это, может быть, можно назвать как рефлексия. Почему, чего мне не хватает, да, для той или иной цели. И когда вы точно, очень нужные слова, пишет Татьяна. Благодарю добрый вечер и когда вы осознаете допустим что цель не ваша вы просто легко ее оставляете да а когда вы понимаете что вам очень этого хочется бывает так я сталкивалась тоже недавно что даже сама сталкивалась что как будто бы вот я не верю да вот вера она же помогает трансформировать реальность да а когда не, и нет веры что вообще со мной это может случиться как правило это всегда идет тоже с точки зрения психологии от каких-то вот таких ограничений, установок ограничивающих, что э, как будто бы я недостойна. Да? Ну, здесь мы можем только через медитацию или психологию посмотреть, откуда идет, да, такая установка. А сами мы можем что сделать? Мы можем пробуждать нужные энергии. Какие вот, например, какой энергии не хватает, вот э, это э, про осознанность, мне, чтобы вот что-то такое получить, что-то сделать, исполнить мою вот эту вот заветную цель. Мечта, вообще как мечта, мечты, желания отличаются от цели. Цель – это больше уже такая, знаете, какая-то идет действие, трансформация. Когда мы мечтаем, мы можем мечту как-то не рисовать, не оформлять, да. А когда мы уже ставим цель, вот одно слово «ставим», это означает, что мы же ее оформили, направили какой-то вектор. Ставить, действовать – это вообще вот про мужское, про мужские энергии, да? про, про векторность, про направление, про действие. Ну и, конечно, целеполагание – это да, действительно такая, можно сказать, мужская тема. И тем не менее мы, девочки, тоже хотим много всего для себя в жизни и имеем право желание это то что может быть я тоже повторюсь много раз об этом говорила это наша жизненная энергия просто желать это уже о том чтобы позволять себе жить и это как раз тренировка вот этого что я достойна чем больше мы желаем тем больше мы ставим цели и их достигаем действительно можно сказать, управляем своей реальностью. И очень важно, конечно, управляя своей реальностью, брать ответственность за все, что происходит. Не всегда все получается, тоже за это брать ответственность, потому что когда мы не берем, мы становимся жертвами, и здесь очень тяжело. И все развивается в минус, вплоть до здоровья. Здоровье, наверное, это самое такое ценное, что у нас есть, самое первое, что мы можем для себя желать, что мы можем для себя управлять, как правило вот в нашем обществе это не развито, управлять своим здоровьем, развита традиционная медицина, не всегда это так было, Понятно, что более ранние годы и в древности люди считали, что от них очень много зависит, что касается их здоровья, их жизни. Но потом появлялись такие плоды цивилизации, появлялись доктора, лекарства, появляли, появились антибиотики, множество-множество фармакологии различных в помощь нам средств. Врачи развиваются. И мы действительно ослабили... Вот, и отдали, как будто бы вот в чужие руки. Да? Если нетрадиционная медицина, то значит какая-то нетрадиционная. Там. И мы готовы тоже вот им отдавать, отдавать, а мы как будто бы здесь вообще ни при чем. Тело наше. Вот, это просто немножечко забыто. Но это тоже актуально для меня. Конечно, проще всего начинать строить свои цели и управлять своей жизнью, прежде всего, с тела, со здоровьем а потом уже становиться все больше и больше волшебником волшебник наверное это тот человек который желает всем во первых добра потому что желая зла кому то и устраивая какие то волшебство кому то там вредя естественно ему это все возвращается а когда мы с любовью относимся, начиная от себя, к своему телу, к себе. Себя оздоравливаем, да, влияем на себя, выбираем жизнь здоровую, выбираем жизнь счастливую. Естественно, а потом у нас хватает силы энергии и для других, и что это очень важно. А мне немножечко непонятно, есть такая прекрасная концепция, она тоже относится к управлению реальностью про то, что вот все люди – это какие-то наши органы. Я пока очень трудно это понимаю она помогает в том смысле, что как, как знаете, вот есть тоже такая теория про зеркали, про зеркала, что все нас как-то зеркалят. И здесь можно смотреть на этих людей, особенно с теми, с кем трудно да, общаться, и как-то вот осознавать, а что это за мой орган, да? И каждый орган это тоже какой-то такой знак каждый орган тоже ну во многих во многих теориях и целительских теориях да соответствует какой-то области жизни я знаю в тибетских пульсациях там очень такая ну все, все прописано там правда 24 органа по моему ну, как как-то они по-своему там описаны не то что это такая древняя какая-то практика но тем не менее там использованы древние знания и да, вот мне пишет мой мастер как раз голосовое сообщение, наверное, что-то важное для меня. Я вот сейчас тренируюсь, я смотрю, как я с кем общаюсь. Для меня, например, чтобы понять, как как почему. Это такое, знаете, созидательное управление реальности. Если мы начинаем лучше относиться к людям, не потому что мы от них что-то хотим получить, как манипуляция, а потому что это каждое вот зеркало нашего органа. А если мы плохо относимся к себе, почему я говорю, что можно прежде всего полюбить себя и относиться хорошо к своему здоровью, и потом, наверное, в вот следующую ступень относиться к другим также хорошо, и получается вот такое вот взаимовыгодное волшебство, потому что если каждый это какая-то ваша частичка, то представляете, то есть как вы будете к нему хорошо относиться, задумываться, а почему с ним какой-то конфликт или что там с ним сейчас происходит, если вы видите, что он в каком-то там диссонансе, да, этот человек. Вот. Но, опять же, для этого нужно начать себя, хотя бы к себе начать хорошо относиться, к своему здоровью. Тогда уже мы способны и к другим людям, и влиять даже да, на них, и с помощью них понимать, что со мной происходит. Вот. Поделилась с вами какими-то своими такими свежими инсайтами. Буду рада, если будет обратная связь, благодарю за подписку, а еще я вот хотела сказать, что вы так хорошо пишете мне благодарности, я каждый день вот прям до мурашек получаю благодарности. вас тоже благодарю, у нас знаете такой светлый канал и такой наполненный канал, потому что часто мы вдохновляемся друг от друга. И при этом я хочу вас еще попросить, пожалуйста, пожалуйста, пишите, что вы видели в медитациях. Медитация это другой мир, это другая реальность. Не знаете, как любопытно, как мне интересно, потому что у каждого это свое. Действительно, мы можем э, с помощью медитации, да, выходить в другие миры, где вот живет наше высшее я, с ним общаться. Да, это вот тоже мы, только вот такая вот божественная часть. И Поэтому просто хотя бы прикоснуться вот к этому другому миру вот у каждого же он свой, каждый может ну, у кого-то что-то похожее путешествовать да, по своим мирам знаете настолько вот это интересно мне всегда была интересна философия мистика и поэтому когда люди рассказывают что они вот видят каждый в медитации это так здорово, просто вот невероятно. И, кстати, наверное, вот после этой трансляции, если все хорошо, на запишется, я напомню вам, что есть такая старая-старая у нас медитация на канале, называется «Новогодняя открытка». Она тоже немножечко про миры, и каждый видит разное. Я эту медитацию проводила на группе, на женской, и каждый увидел разное. И она тоже про Новый год, и про списки, и про письма, и про открытки. Но ну, вот так как раз о чем я говорила. Поэтому я думаю, что Но в Новый год она актуальна. И я предлагаю всем подготовиться, расслабиться. Можно сидя, можно лежа, принимать эту медитацию. Не страшно, если вы заснете, все равно что-то происходит, вы слышите. доверять себе прежде всего быть в своем потоке и в своем потоке любви к себе. Вот я предлагаю на эту медитацию именно вот так вот настроиться. И я опять много говорила, даже, даже не заметила, как время пробежало. И так мы готовимся. Я попробую тоже сегодня. Наверное, будет плохо слышно, но просто для себя, для своего потока буду играть. Сейчас вот я попробую. Я тоже готовлюсь, пью водичку и мы начинаем. просит меня повернуть устройство, почему-то, ну пусть будет так, буду слушаться. Давайте я позвоню в колокольчик, это будет означать начало медитации. Сделайте прекрасный вдох и выдох. Постарайтесь лечь или сесть, как вам удобно, и начать очень постепенно чувствовать свое тело, его поверхность, его внутренние структуры. Для баланса и гармонии начните сейчас чувствовать свою правую ногу топу правой ноги, пальчики, голень, коленку, все бедро, всю правую ногу. Почувствуйте, насколько ей удобно, какая у нее сейчас температура. Поправьте ее, если ей неудобно. И начинайте двигаться по правой стороне. Ощущаю правую часть вашего туловища, затем руку, кисть рук, предплечье, плечо, локоть. Почувствуйте заднюю сторону справа вашего тела, почувствуйте правую сторону лица, правую сторону вашей головы, шеи, впереди и сзади. Примите сейчас, что ваша правая сторона чувствует себя так, И начните сейчас чувствовать вашу левую ногу, стопу, голень, коленку, бедро, переднюю и заднюю часть ноги, всю левую ногу полностью. Почувствуйте ее объем, температуру, ее плотность, насколько ей сейчас удобно и комфортно. Если неудобно, вы можете ее поправить. Продолжайте двигаться по вашей левой стороне, ощущая все больше вверх ваше тело слева. И при этом не отпускайте свое внимание от правой стороны тела. Почувствуйте левую руку, вашу прекрасную кисть. Предплечье, локоть, всю руку, плечо. Если вам неудобно, вы можете поправить вашу левую руку. и Продолжайте двигаться вверх, по шее, по груди, по всей левой стороне вашего туловища. Почувствуйте ваше лицо слева. Ваш левый глаз, левый ноздрю. Вашу голову и волосы слева. Обратите внимание. Сейчас и на правую, и на левую сторону. Чем они отличаются? Какой из ваших частей сейчас более комфортный или какой более дискомфортный? И добавьте комфорта из той части, где его в избытке, туда, где его не хватает. Налаживая невидимые связи гармонии. Как маленькие каналы или ручейки, которые связывают ваш левый и правый стороны. Может быть, у кого-то это как звездочки, которые перелетают из одной стороны в другую. Каждый из нас, наверное, хоть когда-то видел, как падает звезда, и как она оставляет свой прекрасный свет на небе. Особенно на южном небе, может быть, летом. Представьте, что вот эти звездочки летят из одной стороны к другой, добавляя комфорт, любовь там, где его не хватает, оттуда, а где в избытке. И постепенно все ваше тело становится... Как прекрасное, красивое, такое бесконечное, звездное, очень, очень сильное и глубокое звездное небо. Представьте, что внутри вас есть бесконечность, есть бесконечный космос, состоящий из звезд, планет. Как бы это парадоксально ни звучало. А ведь на самом деле так может быть. Просто мы в это не верим, что мы и есть космос, а космосы есть мы. И нырните с головой сейчас в свое звездное небо, в это теплое, бесконечное, глубокое и спокойное пространство тишины. не вы темноты и ярких вспышек звезд просто нырните нырните в себя в свою бесконечность просто понаслаждайтесь этим незабываемым состоянием для которого нет пожалуй даже нужного слова состоянием вне времени вне закона Нематериализма. Просто наслаждайтесь. Вы можете позволить себе почувствовать всю бесконечность Вселенной. Делайте спокойный выдох и вдох. Вы находитесь сейчас во Вселенной, бесконечной Вселенной своего тела. Если кто-то помнит, была такая притча, или это было на самом деле, по-моему, про Кришну, когда его мама заглянула к нему в рот и увидела там всю Вселенную и Землю, и себя, заглядывающего в рот к своему сыну, так и ты прямо сейчас находишься внутри своего тела, в своей бесконечной, бесконечной вселенной, и в этой вселенной ты можешь двигаться куда угодно, потому что и вверх, и вниз, и вправо, и влево, наискосок и поперек. Везде бесконечность. И если где-то она заканчивается, и она конечна, там начинается новая бесконечность. Это бесконечность конечностей. И сейчас у тебя есть возможность, не имея никаких ограничений, Просто любоваться и запоминать это состояние, когда ничего так сильно не волнует, не угнетает. Просто состояние бесконечных возможностей, состояние бесконечности красоты, состояние любви и спокойствия. постепенно наслаждаясь и впитывая в себя, запоминая это знакомое и незнакомое состояние в то же время. Начинайте ощущать себя в своем космосе, почувствуйте, что вы есть, вокруг вас космос, вселенная. Почувствуйте, что вы там, где должны быть. Попробуйте понять, кто вас создал. Кто был Вселенной? Ваша ли это Вселенная? Может, все, что окружает вас, создали вы сами? Или Вселенная создала вас? Или ответа на этот вопрос не существует? Может быть и так, и так. И вы можете сейчас подняться на самое высокое место в этой Вселенной. Несмотря на то, что она бесконечная, и в бесконечности не существует самого высокого места. Но поскольку наш мир – это парадокс, попробуйте найти это самое высокое место и посмотрите на все, что внизу, на всю эту красоту. Представьте, что вы сейчас в самой сильной точке, в самом могущественном месте силы. И вы смотрите свысока на все. Может быть, вы увидите город, землю, где вы живете, и там себя медитирующего, и свои проблемы, свои задачи, цели, желания. Из этого места силы попробуйте посмотреть как-то по-другому. А по-другому так и получится, потому что это место силы, место силы Вселенной. Так ли важно, что происходит? Какие цели действительно не ваши, а что вам действительно хочется? Или как можно решить ту или иную ситуацию, с которой вы не знали, как справиться. Сколько много возможностей, чтобы к вам пришли финансы или любовь, или творчество, или здоровье. Просто посмотрите сверху на эти потоки изобилия, которые вокруг вас, просто вы их не замечаете. И с этим состоянием, с этим возвышенным видением возможностей, изобилия. Очень-очень спокойно и бережно. Вы можете возвращаться в свое тело. помни, что там целый мир, целая вселенная которую создали вы или которая создала вас из этого тела посмотрите на внешнюю вселенную вспомните про нашу солнечную систему и представьте перед собой настоящее солнце которое Кому-то часто удается видеть, а кому-то не так часто. Потому что пасмурно или потому что он живет в большом городе, и дома закрывает наше солнышко. Вспомните тот момент, когда его увидели. Представьте, что сейчас она на вас смотрит, чувствует. Она находится в центре нашей Солнечной системы. И вот вы на земле и смотрите на это солнышко, на основное солнышко. Углубитесь в него, в понимание этого солнца. Представьте, что оно бесконечное, бесконечно светящееся, жаркое, огненное. Оно дает вам огромное Теплой Огненной энергии И не только вам Всем людям на земле Другим планетам Наверное еще кому-то Про кого мы не знаем Может быть там На солнце кто-то обитает Просто мы еще этого не видели И постепенно Осознавая природу, силу Солнца, почувствуйте его отражение в себя в солнечном сплетении. Представьте, как там отражается Солнце. Такое жаркое, огненное. Круглая, большая, огненная звезда, у которой есть энергия, которая постоянно. Постоянно горит, греет и собрала вокруг себя много планет. Начинайте все больше и больше чувствовать, как будто бы волшебное зеркало и сердце отражается в вашем солнечном сплетении. Чем дальше, тем больше вы углубляетесь в свое личное сердце, в свое личное солнце. Вы осознаете, что оно точно такое же, как и настоящее. И вы начинаете чувствовать настоящий жар в центре у себя в солнечном сплетении. Настоящее тепло, которое вы можете сначала. Распространять, как Солнышко распространяет по всем планетам своей системы, распространять по своему организму, в свои органы, особенно в те, которые очень нуждаются в заботе и любви. Может быть, они на самом деле не болеют, но они плачут от каких-то ваших проблем, страдают. Направьте. Солнышко равномерно в каждый свой орган, по всем своим сосудам и венам. Зарядите вашим солнышком, вашей солнечной энергии этого нового, свежего, обновленного зимнего солнышка, все свои жидкости в организме, особенно свое сердце, которое которая постоянно, постоянно обновляет все, что у нас внутри. И помогите ему сейчас особенно в процессе обновления. Представьте, что на вдохе вы помогаете сердцу избавляться от чего-то ненужного. На самом деле это Переработанная кровь, но ну, а в вашей жизни это может быть не только кровь, а что-то другое, что вам уже не нужно. И представьте сейчас на вдохе, что вот эту кровь вы перерабатываете в солнечном сердце. И на выдохе вы наполняете весь свой организм свежей, обновленной, солнечной, чистой, сильной кровью. Ко всем органам идет свежая кровь на выдохе, а на вдохе очищаетесь от всего ненужного. И эта солнечная энергия, которую вы наполнили себя полностью, начинает распространяться и с вне вашего тела, может быть уже в помощь кому-то другому, и вы продолжаете дышать на вдохе, очищая себя. От всего ненужного, а на выдохе, наполняя новыми свершениями, энергиями, здоровьем, солнечным счастьем. Продолжайте это целительное действие, целительное дыхание. Чем чаще вы вспоминаете, что дыхание ⁇ это не просто вдох, выдох, обмен кислорода. А что это очень-очень великий ритуал. Ритуал, который может исцелять, наполнять. Ритуал, который обновляет. А в момент вдоха и выдоха мы заново рождаемся и умираем. Вспоминайте об этом каждый раз, когда вы дышите. Я дышу, значит я живу, я живой. А раз я живой, я себя люблю, я люблю себя и прощаю за все, за все. Кому очень трудно за что-то себя простить и выгрешите тем, что часто себя критикуете, злитесь, гневайтесь о своей поступки или неосознанно гневаетесь. С каждым вдохом освобождаетесь от нелюбви к себе. И наполняете себя новой свежей любовью. Представьте, что вы маленький ребеночек, который только-только зарождается. Две клеточки соединились. И вы начали расти, расти. Большие яйцеклетки. Представьте эту маленькую-маленькую живую энергию. Разве можно ее не любить? Наполните с каждым выдохом любовью к себе, каждой своей клеточке. Представьте, что в каждом вашем микроскопическом сантиметре или миллиметре, или в каждой клеточке тела живете маленький вы, тот, который только когда начал зарождаться от клеточек родителей. Представьте, что вы наполнены маленькими-маленькими собой. Разве можно себя не любить? Любите каждую свою клеточку, каждый свой кусочек, каждый свой вдох. Дышите осознанно, вместе со вдохом, вы избавляетесь от всего ненужного. Отдыхая солнечной энергией, очищая свою кровь. И с выдохом вы распространяете по всему своему организму, по всем своим телам. Что-то новое, приятное для себя. Исполняете свои мечты, желания и цели. Почувствуйте, как солнечные лучики выходят у вас из макушки, из двух рук и из стоп, из подошвы стоп. Представьте, что вы встали, разбили руки в стороны, вы можете сделать такое упражнение с утра, оно очень полезно. И еще и сердце тоже у вас Исходит много-много лучиков, и вы превращаетесь в такую звезду. Потому что у вас много-много лучиков. И сверху, и снизу, из с ног, и из рук, и из сердца. И вы начинаете кружиться, и кружитесь быстро-быстро, в любую сторону, как вам хочется. напоминая такие медитации с кружениями. И вы настолько быстро кружитесь, вы смотрите на себя со стороны, вы как будто бы сияете, сами превратились в такое солнышко. Может быть, оно не очень большое, такое двух-трехметровое в диаметре. Но оно прекрасное. Посмотрите, какое вы прекрасное солнышко. Может быть, в мире много солнышек. Много солнечных зеркал. Одно из них это вы. И вы прекрасны. Начиная так каждое утро. Вы можете кружиться и говорить себе, я звезда. Независимо от того, мальчик вы или девочка, мужчина или женщина. Я, конечно, шучу, но мальчик или девочка, я имею в виду, что многие могут себя так называть, даже будучи взрослыми. Я звезда, и улыбайтесь. Я очень симпатичная звезда, можно себе добавлять. Я красивая, я мощная, я сильная звезда. И здесь можно дать себе любую энергию, которую вы считаете вам не хватает для цели. Например, назвать себе я смелая звезда. Я очень умная звезда, я предприимчивая звезда, я щедрая звезда, я изобильная звезда. Называйте то, что вам не хватает, присваивая себе эту энергию. Тем самым вы легко можете исполнять свои цели. Кто готов, может уйти в сон. Или написать о своих ощущениях, в комментариях или здесь, сейчас. Сделать три глубоких вдоха, таких спокойных-спокойных, осознанных. При вдохе можно говорить «я прощаю себя», при выдохе «я люблю себя». Также можно при вдохе говорить «я освобождаю себя». При выдохе я принимаю себя, я прощаю себя, я люблю себя, я освобождаю себя, я принимаю себя. Медитация завершена, я тихонечко позвоню. Время медитации и сопли, и слезы, и чего то не было. Да. Вот, тоже обязательно сама послушаю, для себя сделаю. Знаете, у меня такая двойная выгода. Я поняла, что вот эти потоковые медитации, которые я провожу на канале, они достаточно сильные, интересные, потому что самостоятельно, а у меня получаются какие-то другие, да, я уверена, что это вот благодаря вам, и я их тоже слушаю для себя, использую. Вот еще раз хвастаюсь своим веночком, еще сделаю парочку для детей, у меня двое детей, сын и дочка, вот тоже им сделаю. Я вас благодарю, поздравляю с наступающим годом, но если получится, еще поздравлю, постараюсь. У меня написано в моих рождественских делах, что я еще три медитации должна разместить на канале. Я не знаю, получится или нет, заставлять себя точно не буду. А если будет мне это, знаете, удовольствие, обязательно сделаю. Я рада, что сегодня получилось провести эту медитацию. Благодарю вас за подписку, за вашу поддержку, за ваши благодарности, за вашу обратную связь, за то, что вы такие прекрасные развиваетесь и, и многими из вас больше вообще я всеми вами восхищаюсь ну, кого знаю даже кого не знаю каждый из нас это целый мир и может быть вы все какие-то мои органы мне очень хотелось бы чтобы вы были все <laughs> все отражением моего сердца я вас поэтому всех очень очень сильно люблю да волшебная медитация спасибо я тоже вас благодарю, что вы были и помогаете мне создавать на этом канале такую прекрасную комнату для медитации, создавать сильные такие трансформационные медитации, которые именно обновляют, активируют какие-то энергии нам необходимые. Это очень здорово. Здорово, что мы все друг друга поддерживаем, что жизнь становится лучше. Или что в трудные моменты также многие обращаются к медитациям. Это вообще здорово, что когда в трудные моменты что ты делаешь для себя, да? Не лежишь и умираешь. Я, кстати, тоже много делала. Может быть, благодаря этому я и поправилась, выздоровела от онкологии. И я очень рада. И с наступающим вас с Новым Годом, дорогие. Люблю вас. Да, Ирина, спасибо большое волшебство. И вам спасибо, что вы присутствовали. Здесь у нас сегодня несколько Ирин. Это здорово. Благодарю, целую всех крепко-крепко вот так вот обнимаю всех-всех, раз вы мои сердечки, я вас еще больше стала любить, благодарю, с наступающим, благодарю всех, кто на канале, кто недавно подписался, кто со мной целый год провел, как же это здорово, пишите, что у вас за год изменилось, если хочется, в комментариях вот к этому году, пишите про ваши инсайты, про ваши какие-то отклики сердца, про медитацию, что в медитации видели, это настолько здорово. Вообще наш мир состоит из того, что мы получаем, делимся, да, и вот как, как наша правая-левая сторона, почему я начала сегодня медитацию вот, с гармонией и баланса, наша жизнь и вот это мужское и женское и когда мы мечтаем и когда мы действуем как мужчины мужская энергия исполняем да это вот весь такой баланс и гармония поэтому очень важно получая тоже делиться посмотреть в эту сторону тоже может быть иногда бывает так что слишком много делимся да там занимаемся спасательством постараться вот Среди своих целей тоже посмотреть на цели про гармонию, про здоровье, про баланс своей жизни, про отношения, про какие-то, знаете, такие цели, не только материальные, ну, не знаю, насколько их можно духовными назвать, но попробовать, да, потому что материальные – это гораздо даже проще, чем духовные. Я вас еще раз благодарю, целую, обнимаю, с любовью, Юлия Сагайтис и мое сердечко вам. Спокойной ночи всем, кто спит, но у кого не утро сейчас.